здравствуйте сегодня опять хочу рассказать вам о своих черенках и об эксперименте который я с ним проводила с ними проводила итак эти черенки стоят у меня уже больше года в воде за это время мы нарастили вот таких деток вот но черенки уже начали светлеть вот здесь видно и в любой момент могут пропасть. Поэтому месяц назад я приняла решение проэкспериментировать и попытаться нарастить корневую систему у этих черенков. Этот черенок каждый день я на 10-15 минут обматывала. Диском, смоченным в растворе янтарной кислоты. За месяц, видите, только усох один листик, никакие корешки не наросли. Единственное изменение на этом черенке, вот пожалуйста, на верхние детки нарос один листик. На нижней детке изменений никаких не произошло. Вот этот листик немножко подсох. Второй черенок. Я целый месяц к нему был прикреплен мох с фагнум. Вот здесь в основании черенка. И увлажняла регулярно этот мох с фагнум как было основание цветоноса вот это вот и почечка так все и осталось даже зачатков корешков не появилась вот чуть-чуть начал расти третий листик вот показался и третий Третья детка, к этой детке был прикреплен вермикулит. Вот на этом трикотаже был прикреплен вермикулит. Он всегда поддерживал свое влажном состоянии. Вы видите, улучшений никаких не произошло. Нигде не показались листья, корешочки. Вот, но один листик испортился, вот здесь был, и мне пришлось его удалить. Вот, видите, не в очень хорошем состоянии этот, э, эта детка. И сверху у него начинается, у цветоноса начинается пожелтение. Если дольше во влажном состоянии все это поддерживать, я боюсь, что вместо наращивания корней мои, корешки, мои черешки, черенки сгноят э, деток. Поэтому я приняла решение дальше прекратить эксперимент и поставить все в воду с удобрением. Если будут какие-то изменения, особенно в лучшую сторону, я все доложу. До свидания, до новых встреч.